Дым и глаза Боль рассказал, что же я Я, возвращаясь с победой домой Жаль, нету друга со мной, где небеса, небеса. Там видит Бог и все слышит. Мы защищали свои города, меч. Пишу тебя, родной мы потерпи Всего осталось только два станции, Ты знаешь, просто я еще в пути Просто дождись меня Ты ранен и потрпанный судьбой Но выжил и остался человеком Я еду, еду, еду за тобой Только дождись меня Застила ее глаза Радость рассказала, что жив я. Я возвращаюсь с обеда домой Все, мы закончили. Бой. Где небеса, небеса, Там видит Бог и все слышит. Мы защищали свои. на родной мы всего осталось только двадцать станций. Ты знаешь, просто я еще в пути, только дождись меня. Я и потерянный судьбой, но выжил и остался человеком. Еду, еду за тобой. потрепанный судьбой, но выжил и остался человеком, я еду, еду, еду за тобой, только дожись меня, лянет и потрепанный судьбой, но выжил и остался человеком. Я еду, еду, еду за тобой, только дожди.